Итак, сегодня мы делаем дизайн в стиле пейзаж. И я буду делать именно тропический пейзаж. Для этого мне понадобится трафарет, птицы, крупные тропические листья. И выкладываю я трафареты так, как будто я выглядываю из-за них и наблюдаю за происходящим. Любые травинки, которые у вас есть в альбоме, все пригодится. Даже если трафарет когда-то у вас порвался, и вы сообразили и не выбросили его, его тоже можно сейчас применить. Вот как я сейчас делаю. Выложив внутренние детали трафаретов, я беру белую краску и создаю подмалевок. На середину ноготочка. У меня в аэрографе немного осталось голубой краски, поэтому тон белого немного окрашен. По-моему, придается действительно такой э, ночной пейзаж. Края белой краски окрашиваю розовых и фиолетовых тонах. А теперь немного магии. Предлагаю сделать звездное небо, капелька белой краски для аэрографии, верная кисть и множество звезд на вашем ноготке. Немного подтонирую, а теперь не снимая трафаретов, мы будем рисовать луну. Для этого трафарет круга накладываю на то место где я предполагаю и светит луна окрашиваю белым цветом снимаю и по краям еще прохожусь белой красочкой чтобы пейзаж был более реалистичный снимаю трафареты посмотрите что получилось по-моему очень красивый пейзаж Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. До новых видео!